Всем привет, друзья! Тема сегодняшнего видеоролика утепление чердака. Сегодня хочу показать вам наш объект, на котором мы делали утепление общей толщиной 250 мм. Такую толщину я считаю оптимальной для такого региона, как Москва и Московская область. Делали утепление с помощью минеральной ваты Урса Пурван. Там мы использовали два вида этого утепления. Первый утеплитель плитный, второй утеплитель рулонный. Объясню, почему мы так сделали. Уже конкретно видео вы это увидите. Также хочу затронуть в этом видео некоторые нюансы по монтажу пароизоляционной пленки и показать вам крутой способ, как очень качественно можно приклеить пароизоляцию к такой непростой поверхности, как стена из газобетона. Если у вас будут какие-то вопросы, замечания, критика или... Вы просто, может быть, решите сказать мне спасибо. Конечно же, пишите об этом в комментариях. А так, желаю вам здоровья и приятного просмотра. Вот так вот выглядит у нас утеплитель в большой упаковке, термоупаковка. В этой большой упаковке 5 вот таких вот маленьких упаковочек. Давай разрежем ее. Из-за того, что утеплители повышенная компрессия, видите, он насколько в каком сжатом состоянии он был. Теперь мы эту упаковку открыли. И насколько насколько по объему отличается вот эта упаковка и вот эта упаковка. Ну на вскидку так вот, если посмотреть, то это где-то в два раза. То есть это удобно при перевозке. Сейчас я стою наверху. Здесь вот видите на потолке у нас. Уже идет пароизоляционная пленка с синим уплотнителем. Синий уплотнитель нужен для того, чтобы, когда мы будем прикручивать шаговую обрешетку, саморезы, которые дырявят пароизоляционную пленку, вот этот уплотнитель их обжимает. Таким образом у нас получается такая герметичная конструкция. Дальше этот уплотнитель также используется для скоб. Скобы, которым мы прибиваем пароизоляционную пленку, вот этот уплотнитель эти скобы перекрывает. Таким образом у нас получается воздуха и паронепроницаемая конструкция. Очень важно это делать. Вот если посмотреть, здесь тоже вот видно скотч, ну или правильно ее называть, лента, дельта-мультибант. Она нужна для того, чтобы проклеивать все стыки. В этой комнате у нас стоит вот такая вот грунтовка. Если посмотреть вот на то место, где у нас будет приклеиваться пароизоляция, у нас везде идет газобетон, поэтому верхнюю часть мы грунтуем мы провели небольшой эксперимент газобетон это не самая лучшая поверхность для приклейки клея вот, но вот мы прогрунтовали, сейчас хотим вам, она уже вот эта часть у нас высохла, хотим вам показать как клей дай мне рулон как клей вот такой Delta Tix VDR приклеивается к поверхности из газобетона наносим его на газобетон и проходим роликом он практически но ну, есть понятное дело если прям со всей дури его тянуть он понятное дело будет э, отрываться а так он вот, реально очень качественно приклеивается именно по грунтованной части. Потому что, как я уже ранее говорил, газобетон это такая поверхность достаточно пыльная. Вот, чтобы нам ее обеспылить, нужно пройтись грунтовкой, чтобы была хорошая адгезия. Вот, после того, как мы отгрунтовали, нанесли этот клей, он очень качественно, очень качественно приклеивается. И, соответственно, такое место можно сказать будет герметично. Сейчас мы попробуем больше воздействия. Оказать на эту паразиляционную пленку. Не то что я там легонечко ее там потянул, а попробуем усилий больше сделать. Посмотрите, как он, в принципе, с каким усилием он тянет. И реально можно сказать, что.. Так если поближе посмотреть, как он тянется. Еще сильнее попробую Еще сильнее. Вот. Понятное дело, что когда мы приклеиваем пароизоляцию к, э, к стене, таких воздействий никто оказывать не будет, но это говорит о том, что клей, даже вот он тянул, да, он остался на месте, не отрывается ни с края, ни, ни в середине. Можно сказать, что такая приклейка является очень качественной, несмотря на то, что у нас здесь газобетон, что поверхность не самая идеальная, клей приклеивается идеально и такое место будет точно герметичным с точки зрения паропроницаемости и с точки зрения воздухопроницаемости вот так вот выглядит наше перекрытие перекрытие это у нас ферма на МЗП пластинах ну вернее сама кровля вот стропильная система это ферма на МЗП пластинах здесь есть одна особенность это вот от этой балки до этой балки расстояние 800 мм и наша задача сделать максимальную качественную конструкцию то есть Сделать так, чтобы от этой балки до этой балки не было стыков Вот этот брусок 50 на 50, это уже мы его прикрутили Мы будем сделать, здесь делать в общей сложности 250 мм толщина утепления Для Москвы и Московской области это, я считаю, оптимальный вариант Вот это перехлестное утепление, которое будет идти снизу, помогает нам, ну, например Для таких вот задач, когда три доски между досками образуются щели Через эту щель может сходить холодный воздух Соответственно, если у нас будет снизу идти утеплитель Который будет перекрывать вот этот мостик холода Конструкция будет более энергоэффективной Сейчас мы вам покажем, как ну, небольшой участок покажем вам, как, как мы будем делать утепление И покажем некоторые участки, которые мы уже утеплили Начинаем монтаж с нитки Берем обычную нитку, чтобы у нас утеплитель не выворывался. Степлером ее прибиваем. Делаем небольшой участок. Дальше берем плиту, заводим ее на стену. Дальше начинаем прибивать утеплитель. Когда мы смонтировали нижнюю плиту, она должна обязательно выглядеть вот так вот, чтобы края утеплителя совпадали с краем бруска. Для чего нам нужен вообще рулонный утеплитель, который мы здесь применяем? Как я уже говорил, у нас расстояние от балки до балки имеет нестандартный шаг. Мы сейчас замеряем его, вернее уже замерили, у нас получилось сколько? 80, 80 сантиметров. Сейчас мы вам покажем, как мы разрываем рулон. Вот так вот у нас выглядит утеплитель. У нас по сути получается большая плита шириной 1,25 м и длиной 10 метров. И сейчас у нас получается вот такая вот большая плита шириной 1,25 метра, длиной 10 метров и по толщине 10 сантиметров. 10 сантиметров нам удобно, потому что у нас перекрытие. В общей сложности 20 сантиметров. То есть, соответственно, мы берем туда две десятки. Поэтому пятерку вот здесь вот. И две десятки у нас будут где перекрытие. Мы знаем, что у нас 80 сантиметров расстояние от, от. Мы знаем, что у нас расстояние от балки до балки 80. Соответственно, нам нужно сделать плиту 81 на метр 25. М. Вот сейчас мы покажем вам, как, как мы замеряем и как режем. Смеряем. 81 сделали две пометки. Дальше он подкладывает доску, чтобы ему было удобнее резать. И обычным канцелярским ножом строительным режет. Нашу минеральную вату урсапурван, Несмотря на то, что у них есть профессиональный ножик Немецкий штубай Можешь дать его, пожалуйста? Вот такой вот Профессиональный немецкий нож Для резки минеральной и каменной ваты Им удобнее резать обычным строительным ножом Вот чем мне нравится минеральная вата Не надо заморачиваться с какими-то супер ножами Обычный канцелярский нож Легко режет этот утеплитель Несколько раз проводит И все Плита у нас отрезана Вот такая вот большая плита у нас получается Которую сейчас мы будем устанавливать Между перекрытиями Дальше после того, как мы Соответственно отрезали Нашу плиту Мы ее начинаем устанавливать В перекрытие очень аккуратно, потому что видите, из крыши торчат большое количество гвоздей. Он этот утеплитель заводит. Сюда вот так вот это у нас выглядит. Если посмотреть те участки, которые мы уже утеплили, вот так вот выглядит этот утеплитель. За счет повышенной компрессии Видно, что этот утеплитель поднимается выше, чем у нас перекрытие Ну вот у нас здесь, по идее, он должен заканчиваться Но за счет повышенной компрессии он даже еще больше поднимается У нас получается даже утеплителя больше здесь есть, По сути, если так вот посмотреть Такое ощущение, что здесь сантиметров, наверное, где-то 25-30 точно есть Вот так вот он смотрится.